Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства солода с механическим ворошением. При производстве этилового спирта из крахмала содержащего сырья для осахаривания крахмала применяют сырой зеленый солод получаемые при выращивании зерен различных злаков – ячменя, овса, проса, ржи и других. Наряду с солодом для осахаривания крахмала применяют ферменты культур плесневых грибов, выращиваемых глубинным или поверхностным методом. Машиноаппаратурные схемы выращивания плесневых грибов Непрерывного выращивания и периодического выращивания уже разобраны ранее на этом канале. Вы можете посмотреть видео, перейдя по ссылке в подсказке или в описании. Солод выращивают в специальных помещениях на открытых таках и в бетонных траншеях, ящиках с принудительным аэрированием, так называемых пневматических солодовнях. Выращивание на токах связано со значительными затратами ручного труда. В пневматических же солодовнях все технологические операции механизированы, а наиболее трудоемкая операция перелопачивания солода автоматизирована. В солодовнях этого типа создаются более благоприятные условия для получения солода высокого качества. На одной и той же производственной площади солода получают в 4-5 раз больше, чем в токовых солодовнях. Производительность труда также выше. Благодаря своим преимуществам механизированные пневматические солодовни широко внедряются на спиртовых заводах. Далее рассмотрим описание машинно-аппаратурной схемы линии производства солода с механическим ворошением, а также оборудование этой линии. Технология получения солода состоит из следующих этапов. Очистка и сатировка зерна его замачивание, проращивание зерна и обработка сырого, зеленого солода. После обработки зеленый солод измельчают, разбавляют водой и в полученную смесь, так называемое солодовое молоко, перекачивают в заторное отделение завода. На слайде представлена машинно-аппаратурная схема, линии выращивания зеленого солода и приготовления солодового молока спиртового завода производительностью 1000 дал спирта сырца в сутки. Отсортированное и очищенное зерно подается из склада норьей-2 в замочные чаны 3 объемом по 5 кубометров которые предварительно заполняются на 50% их объема артезианской водой. После загрузки зерна в чан снизу подают свежую воду и воздух от компрессора 15, интенсивно перемешивающие зерно и отмывающие от него загрязнения. Загрязненная вода вместе с плавающими примесями вытекает из чана через вырез, расположенный в верхней части. Зерно в воде находится в течение 3-4 часов. Затем воду из чана спускают и зерно оставляют лежать в чане без воды 2-3 часа. После этого в чан снова подают воду и цикл повторяется. Таким образом проводят 2-3 цикла, пока влажность зерна не достигнет 40%. Температуру замочки принимают зимой 12-15 градусов Цельсия. Летом не выше 18-20 градусов Цельсия. Для дезинфекции зерна в воду при второй замочке добавляют хлорную известь. Из расчета 400 грамм на одну тонну зерна. Из замочных чанов зерно подают для проращивания насета, Пневматической солодовни-6 с передвижной грядкой. Солодовня имеет два ящика канала. Шириной 2,3 метра и длиной 20 метров каждый. Под сетами имеется свободное пространство высотой 0,7 метра, в которое подается вентилятором кондиционированный воздух для продувки слоя зерна расположенного на сетах. Подсветовое пространство разделено поперечными перегородками на 12 секций. Первая секция длиной 0,9 метра. Следующие 9 секций по 1,8 метра. Две последние по 0,9 метра. Кондиционированный воздух подают влажностью 95-96 температурой 10-12 градусов цельсия подготовку воздуха забираемого из атмосферы вентилятором 14 производят в двухрядной промывной камере 4 путем орошения воздуха тонко распыленной артезианской водой Зерно по окончании замочки подается вместе с водой на сета первого дня ращения. При этом вода стекает в подсетовое пространство и удаляется в трубопровод сточных вод, а зерно остается на сете. Первоначальная высота слоя зерна полметра. Температура в первые сутки выращивания 18-20 градусов Цельсия. По мере проращивания зерна высоту слоя повышают до 70-75 сантиметров, а температуру понижают до 13-14 градусов Цельсия, продувая через слой зерна кондиционированный воздух. Два раза в сутки производят ворошение. Про растающего зерна механическим ковшовым ворошителем 7. Ворошитель перебрасывает зерно вдоль ящика на 90 сантиметров за один проход. На первой секции ящика зерно проращивают в течение 12 часов, а затем солодоворошителем оно перебрасывается на 90 сантиметров. Подачу воздуха в подсетовое пространство освободившиеся секции прекращают. Во второй секции зерно также выдерживают 12 часов, затем перебрасывают на 90 сантиметров в третью секцию. На освободившиеся сета первой секции выгружают свежезамоченное зерно. В такой последовательности заполняют все секции солодового ящика. В процессе выращивания солода, которое длится 10 суток, его периодически увлажняют чистой артезианской водой. Выросший зеленый солод подают в желоб гидравлического транспортера 8, которым он направляется в сборник зеленого солода 9, объемом 1 кубометр. В сборнике солод дезинфицируют раствором хлорной извести в течение 20-25 минут. Для приготовления раствора берут на каждые 100 кг зеленого солода 200 литров воды, в которую добавляют 250 грамм хлорной извести. После дезинфекции смесь солода с водой, солодовую пульпу, Перекачивают центробежным насосом 10. На разделительное сито 11. Отделившаяся от солода вода поступает обратно в сборник 9. А солод направляется в дробилку 12 на измельчение. Из дробленого солода и воды в чане 13 приготавливают солодовое молоко. Для осахаривания чаще применяется смесь солодов ячменного и поросиного. Просиной солод выращивают на токовой солодовне 5, ячменный в пневматической солодовни 6. Далее рассмотрим устройство и принцип действия оборудования этой линии. Замочный чан. Представляет собой открытый стальной цилиндр 1 с коническим днищем на четырех опорах. В центре чана размещена вертикальная циркуляционная труба 2 диффузор с раструбом в нижней части. Для перекачивания зерна снизу вверх в диффузор 2 подают воздух давлением до 3 атмосфер по трубе 5. На днище расположены три кольцевых барбатера 6, 7 и 8 для подачи воздуха, перемешивающего пульпу. В нижней части днища имеется решетка 9, которая предотвращает утечку зерна при спуске воды. Заполнение чана водой производят снизу. Для спуска замоченного зерна предусмотрено патрубок 4, закрываемой задвижкой 3. Техническая характеристика замочного чана представлена на слайде. Объем замочного чана определяют из расчета 2,4 кубометра на 1 тонну загружаемого зерна. Чаны для солодовой пульпы и солодового молока имеют такую же форму, что и замочный чан. Но внутри корпуса находится мешалка, позволяющая получить однородные по составу смеси. Мешалка крепится к крышке чана и получает вращение от двигателя через редуктор. На слайде представлен чан для солодовой пульпы отличающийся от чана солодового молока меньшим рабочим объемом и большими размерами приемного устройства. Техническая характеристика чанов для солодовой пульпы и солодового молока представлена в таблице на слайде. Пневматическая солодовня с передвижной грядкой и ковшовым ворошителем. Основой пневматической солодовни являются железобетонные или бетонные каналы, ящики прямоугольной формы. Количество и размеры ящиков зависят от производительности солодовни. Длина каналов от 20 до 50 метров. Ширина от 2,3 до 4,5 метров. Дно каналов имеет уклоны в продольном и поперечном направлениях для стока воды. Уместо сопряжения стока воды от солодовни с канализационным трубопроводом устраивают гидравлические затворы, чтобы в систему аэрации выращиваемого солода не попадал загрязненный воздух из канализационной сети. На высоте 600-800 мм от дна канала на стальном каркасе выполняют сетчатые перекрытия из оцинкованной сетки. Размер отверстий в стандартной сетке 2 на 20 мм. Суммарное живое сечение сетки 10-15%. Перекрытия выполняют из отдельных секций, которые крепят к легким каркасам уголкам для придания жесткости и удобства снятия их при мойке и дезинфекции под сетового пространства стенки ящиков над ситчатым перекрытием выполняют высотой 2 2 Си... стенки ящиков над сетчатым перекрытием выполняют высотой от 2 до 2,2 метров Сверху на них укладывают рельсы, по которым движется механический ковшовый ворошитель солода. Механический ковшовый ворошитель солода ВВС. Основой конструкции механических ковшовых ворошителей всех размеров является передвижная тележка на которой монтируется сварная рама с цепями и ковшами. Механизм передвижения тележки и механизм подъема ворошителей. Тележка 1 ворошителя имеет два передних направляющих и два задних ведущих колеса диаметром 150 мм. Снабжена приводом, с помощью которого может передвигаться в прямом направлении рабочий ход и обратном, холостой ход. Привод состоит из электродвигателя мощностью 1,7 кВт и частотой вращения выходного вала 930 оборотов в минуту. И редуктора с передаточным числом 39, соединенных между собой муфтой. Выходной вал редуктора соединен муфтой с коробкой скоростей 7. Коробка скоростей позволяет осуществлять рабочий ход с двумя скоростями. 0,4 метра в минуту при ворошении солода и 0,117 метра в минуту при выгрузке готового солода из ящика. Скорость тележки при холостом ходу 6,49 метра в минуту. Сварная рама 11 свободно посажена на валу в верхней левой вершине треугольника. Благодаря свободной посадке рама может подниматься при холостом ходе и опускаться при рабочем ходе ворошителя. В зависимости от ширины ворошителя рама собирается из четырех или пяти треугольных секций, которые соединяются между собой поперечными трубами на сварке. У вершин треугольных секций посажены звездочки. Две из них со стороны короткой лобовой части треугольника вращаются свободно при выполнении прямого и заднего хода. Третья посажена на вал и является приводной. Передвижение ворошителя осуществляется от одного вала, вращающегося в противоположных направлениях, при выполнении прямого и заднего хода. Для этого сидящая на валу звездочка заднего хода свободно движется только в одном направлении. Она приводит вал во вращение при холостом ходе ворошителя и проскальзывает при изменении направления вращения вала, когда осуществляется рабочий ход. Все звездочки каждой треугольной секции охватываются пластинчатой цепью 9 с шагом 25,4 мм. К цепям прикреплены рабочие ковши 8 с шагом 355,6 мм. В зависимости от ширины механические ворошители имеют 2, 3 или 4 ряда ковшей. В каждом ряду ковшей имеется по нескольку щеток 13 мм прикрепленных к ковшам. С помощью щеток производится чистка сит, освободившихся от солода в процессе работы ворошителя. Вал, приводящий в движение пластинчатые цепи, вращается с частотой 23,8 оборота в минуту от электродвигателя мощностью 2,8 кВт и частотой вращения 950 оборотов в минуту через редуктор 3 с передаточным отношением 39 и цепную передачу скорость движения ковшей 19,8 метра в минуту подъем и опускание рамы с ковшами производится с помощью двух тросов 12 с натяжным устройством приводимым в движение электродвигателем 6 мощностью 1,7 кВт, частотой вращения 930 оборотов в минуту. На выходные концы вала редуктора посажены два барабана, на которые наматываются тросы. Каждый трос одним концом неподвижно прикреплен к барабану. Вторым через четырехкратный полиспаст 4 закреплен за стойку тележки. Один блок верхний полиспаста укреплен на стойке тележки. Второй на ковшовой раме. При наматывании тросов на барабаны блоки полиспаста сближаются и поднимают раму. Подъем рамы осуществляется в течение 20 секунд. В технической характеристике дана производительность ковшовых ворошителей для скорости хода при выгрузке V1 0,117 метров в минуту, при ворошении V2 0,4 метра в минуту, скорость заднего хода V3 6,49 м в минуту. Установленная мощность всех электродвигателей для каждого типа ворошителя одинакова и равна 6,2 кВт. На слайде представлена техническая характеристика ковшовых ворошителей солода ВВС. В обозначении типа ворошителя, например, ВВС 2,5, 75, 150, цифры обозначают 2,5. С половиной. Ширина грядки в метрах 75. Высота слоя солода в сантиметрах 150. Длина переброса солода ворошителем за один проход сантиметров Передвижная тележка В пневматических солодовнях спиртовых заводов чаще всего имеется несколько параллельно размещенных растильных ящиков Такие солодовни могут обслуживаться одним механическим ворошителем с помощью специальной тележки-4. Двигаясь по рельсам, расположенным перпендикулярно осям солодорастильных ящиков, тележка перемещает ворошитель с одного ящика на другой. Тележка представляет собой сварную металлоконструкцию с четырьмя колесами диаметром 150 мм. Два колеса тележки являются ведущими, два других – направляющими. Привод ее осуществляется от электродвигателя мощностью 1,7 кВт, частотой вращения 930 оборотов в минуту, через редуктор с передаточным отношением 39 и цепную передачу. Скорость передвижения составляет 3,7 м в минуту. Сверху каркаса тележки закреплены рельсы, размер колен которых соответствует колее рельсов ящика. Благодаря этому механический ворошитель может заходить на тележку и сходить с нее при перемещении на другой солодорастильный ящик. Электропитание привода тележки заблокировано с механическим ворошителем через концевой выключатель. Тележка может двигаться только после того, как ворошитель взойдет на ее рельсы и замкнет концевой выключатель. Передвижная тележка снабжена наклонным поддоном, на который ворошитель подает солод при разгрузке ящика. По поддону солод сползает в желоб гидравлического транспортера 5 Передвижные тележки разработаны для всех типов размеров ворошителей. Высота их принята одинаковой для ящиков с высотой слоя солода 75 и 120 см. Ширина тележек соответствует ширине перемещаемого ворошителя 2,5, 3, 3,5, 4 и 4,5 метров. Примерный расчет площади Сид пневматической солодовни с передвижной грядкой и ковшовым ворошителем. Для осахаривания применяется смесь солодов 70% ячменного, 30% просиного. Ячменный солод выращивается на пневматической солодовни с механическим ворошителем, просиной на токовый. Расход зерна на солод согласно технологическим требованиям составляет 16% от массы крахмала в зерне, поступающем на разваривание. Определить площадь СИД пневматической солодовни для спиртового завода производительностью 1000 дал в сутки. Общее количество зерна на приготовление солода определяется по формуле, представленной на слайде. С учетом возможного поступления на солод зерна с пониженной прорастаемостью принимаем ГЗ равное 2,6 тонн в сутки. Из них ячмень составляет 1,82 тонны в сутки. Для выращивания ячменного солода выделяем два ящика. Следовательно, в каждый ящик ежесуточно поступает 0,91 тонна ячменя считая на начальную массу до замочки. При замочке объем ячменя увеличивается на 45%. Следовательно, объем зерна, поступающего на первую секцию сита, рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Высоту слоя зерна на первой секции ящика принимаем полметра. Потребная площадь сит для первого дня выращивания Определим по формуле на слайде. Для типового ковшового ворошителя ВВС 2,3-75-90 ширина рабочего ящика должна быть 2,3 метра. Тогда длина ящика, занятого зерном в первые сутки выращивания составит L4,2 деленное на 2,3. Что равно 1,83 метра. Ворошитель ВВС 2,37590 за один проход может переместить солод на 90 см. Для перемещения солода на 1,83 метра ежесуточно ворошитель должен делать два прохода. То есть ворошить зерно два раза в сутки. Для 10-суточного выращивания солода необходимо, чтобы каждый ящик имел общую длину, рассчитываемую по формуле представленного на слайде. Также на слайде представлены формулы для расчета площади сид одного ящика, площади сид пневматической солодовни, объем зеленого солода к концу роста в каждом ящике, а также высота слоя зеленого солода на ситах к концу выращивания. Эти параметры рассчитаны исходя из того, что в процессе выращивания объем зерновой массы увеличивается в 2,2 раза по сравнению с первоначальным. Мы Закончили рассмотрение машинно-аппаратурной схемы линии производства солода с механическим ворошением, а также оборудование этой линии. Вы скажете, что в этой линии еще необходимо было рассмотреть дробилки для солода? Да, я соглашусь с вами. Вы можете ознакомиться с измельчающим оборудованием в отдельном видео, перейдя по ссылке в подсказке или в описании. Это видео называется «Ударно-истирающие машины» или «Машины ударно-истирающего действия». Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал. На этом канале выходят видео, посвященные машинно аппараторным схемам линий производства пищевой продукции и оборудование этих машинно аппараторных схем, их устройство, настройка, принцип действия, технические характеристики разбираются в отдельных видео. Неуклонно, медленно, но верно. Количество видео, посвященных машинам и аппаратам пищевых производств, приближается к 100. Проделана огромная работа. И я надеюсь, что эти видео были полезны для вас. И вы распространите эти видео среди ваших знакомых, коллег. Я уверен, что среди них найдутся люди, которым эти видео были бы интересны. Найдутся люди, для которых эти видео будут полезны в их работе. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.